экстрем вещает 8 месяцев не произносил это свое любимое слово я опять в монголии и у нас теперь вот такая банда Съемки начал с погрузки сразу, город Мурен. Сейчас на этих всех автомобилях собираемся, едем на малый несешешки а гол. Месяц май. Йока еще у меня тут с камерой. Йока-йока Динамо в этом году не едет не в этом. В эту поездку со мной не едет. Он только погрузится мне, поможет и все и сваливает. Сейчас вам покажу, на каких аппаратах мы поедем. ребята пригнали с австралии когда мне цену сказали я вот сначала очень сильно заходил когда мне цену сказали я чуть-чуть его -чуть переходил около 30 тысяч долларов ребят вот такая хрень кипиш происходит, причина в чем, потому что 8 месяцев еще никто никуда не ездил. Сейчас мы определяемся, скорее всего, в два УАЗика. Угрожать хотели на том прицепе еще, прицеп и УАЗик. Сейчас говорят, не те погодные условия, чтобы такими прицепами ездить. Поэтому мы сейчас быстренько приняли решение, второй УАЗик еще заказываем. Второй УАЗик приедет, туда Был. Это мой новый друг и партнер Омар. Да. А Задний 76 -ой. 78, -й, 76 -й. и, и 20 городской. Ну, все равно он в АРБ обвесит. и плюс да? еще два УАЗика. Без УАЗиков вообще никуда. Вот ты же кто-то должен вести. шестой огонь ребята огонь комар да? еще водила такой хороший в прошлом году это 76 утопил у него есть видео но он меня его потом скинет я в инстаграме его покажу как он утопил почему да может быть Добрались мы до отправной точки, Сумон, Цыганур. Сейчас двухсотики, 75, 76 все здесь оставляем, пересаживаемся на три УАЗика. Вот такие ребята путешествовали здесь. Пересаживаемся на УАЗики и вперед дальше. Тут еще, наверное, километров сорок осталось нам до отправной точки. Конечник, откуда мы уже лодки будем спускать Весь смысл нашей поездки Это побывать на весенних речках На монгольских Там да, вот озеро Его к сожалению Наверное не видно Потому что на, на квадрокоптере покажу Озеро Циканур называется Большое Водится там Водится у нас какая-то белая рыбица Я ее видел и ел, но так я не понял. Что-то говорят, что между... Не то, что между, а на умуля похожа. Ну, не знаю. Если честно, я умуля вообще не ел. Ничего не могу сказать. Мне эта рыба почему-то напомнила сорогу. Большую сорогу. Ну и вкусовые качества. ну Не знаю, мне не сильно что-то понравилось. И так говорят, что в свое время нашему царю отсюда эту рыбу возили. Вот такая есть история или легенда. Правда, неправда. Думаю, что смысла нету обманывать нас. Ну это иметь длинок, если там и есть, то там озеро очень глубокое, то есть никто, никто там его не ловил. В это озеро впадает около семи речек, Семь или 9. Потом точно узнаю, скажу. Отсюда и начинается малый Нисей. Вот с этого озера. С этого озера начинается малый Нисей. Немножко с ребятами, кто едет. Это Баир у меня, водитель. Водители на УАЗике и на лодке научился ездить. Я его научил в прошлом году очень хорошо. Кстати, гоняет неплохо. Ну, это у нас иностранец Николай. Николай Ниснарадец, это новый член команды JetExtreme, у меня еще Йока есть, но Йока в этот раз не поехал, на спина что-то в следующий раз поеду, Ну что, JetExtreme мешает, сейчас я вам, ребята, покажу, как начинается Малый Исей, выход из озера, загонок. Малый Нисей, Шишпикол. хорошая машина не хуже 75-ки все сейчас мы 30 километров осталось Нам доехать до до, до до места где впадает речка Тингис Там туристические базы сейчас туда направляемся Путь дорога продолжается. Вот наши три вазика. Почему остановились? Ну, думаю, видно. Дорогу смотрим. У нас два вазика, это по полной. лодки. Сможем приехать или нет? разбоир этот человек со мной уже третий сезон работает ему я на сто процентов доверяю Боишь здесь? Зайдем посмотрим, что там. Да, Я единственное, здесь дорогу поднимать. Подниматься удобно. Там она все разбитая. Я вам скажу, чем ближе к горам, тем холоднее. Ура! Там вообще все в снегу. Ура! В Мурене уже и ночью тепло. А то уже и днем холодно. Надо будет потом посмотреть, на какой высоте находится река. На какой высоте находится река. Вот эти заросли повредим. Видно Баира, нет? На это, это реку всегда тернистый путь. У нас одно из двух либо лодки таскаем, либо вазики. <свы> одно из двух. Одно раз бывает и вазики таскаем, и лодки таскаем. Сейчас еще не знаю, в каком состоянии шишкит, сколько он мелкий. Это точно еще не раскрылся. Тенгис от истога от, от Усти Шишки он на километров 20 года скрытся еще туда. Поэтому, поэтому хотели-то по Тенгису подняться, посмотреть. Ну что, здесь это Здесь поснимаете. Все, поехали. Поехали, поехали. Я туда не пойду другом. Ну, мне хоть сказали, что здесь клещей нету, но я по не хочу идти. Я пойду здесь. Да пойдем здесь. Пойдем. Там что-то трава высоковато, Ну, нахрен. Я, конечно, монголам верю. Но, но, но. Не, ну пустой был бы, может, еще и был бы шанс проскочить. Рыбокий, грязь. Короче, не зря мы взяли теплую обувь. Ты чувствуешь дубак какой? Есть, Я уже весь это, продрог, блядь. Ох ты! Ох ты! Это же УАЗик. Он должен проехать. Давай, давай, давай, родной, давай. проехал, да? Я же знаю, с кем ездить надо. Съемки продолжаются. Знаю, что там еще есть. Монгольский офроуд называется. Монгольский офроуд. Мы пока красавчики. главное ребята знаете в чем прикол я вам покажу на какой они резине я говорю им блять надо медаль оф роут чтобы была медаль какая нибудь им надо как минимум каждый год по три штуки выдавать Их резина там ни, никакого отношения к резиновой вообще не имеет в этой издержке профессии перехвалил я его Блин, ребят. Болеть тоже надо в меру все. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. Жига. Ну садиться? Садитесь. Ну все, поедем сбоку. Скажу ребята, это еще не самое-не самое место. Я тоже здесь ездил. И не раз. дальше будет еще посерьезнее одно местечко. Я уже не помню сколько километров Но скоро. все проехали здесь только единственные склоны сейчас остались и все все сейчас только остались склоны уже такой грязюки не будет это самое главное теперь проверим на переворачиваемость уазиков Cool. прям заключается, везде -за трава, прям везде трава, ну невозможно не найти, там километров 20, ну 15-20, точно, по-моему, не ошибаюсь, э -э -э, расстояние, ну, скажем, по тишам, вот, выход с озера. но ехать там долго, ну каждый, наверное, километра два останавливаешься. Водомер, ты водоймешь, ты и дальше едешь. Потому что лучше стартовать. Я сейчас узнавал, я говорю, а сейчас как обстановка? Нет, все равно права Все равно сложности есть. Поэтому мы решили, что надо ехать там, где уже открытая вода. Ну, снег, лед везде лежит здесь. Не сильно комфортно, наверное. Не знаю, они печку брали, набрали, вот не орех, брали, вот не наверх не брали. Чтобы я бы увидел. Сколько?